Как сажать-то его теперь? Привет, друзья! Сегодня мы познакомимся с пропеллерами для Мавика Эйра от американского бренда Master AirQ. Как обещает продавец, наш Мавик станет тише на 3,5 дБ, и длительность его полета составит на 14% дольше. Посмотрим. Выпускаются они в четырех цветах, черный, красный, голубой и фиолетовый. Стоимость их 21$ доллар и на 2$ доллара дороже, если вы хотите любой другой цвет. Кстати, это вторая версия пропеллеров. Не знаю, что было не так с первой, но неважно. В комплект положили оригинальные наклейки с символикой бренда. Также положили никому не нужную инструкцию, хотя почитать ее стоит, тут все серьезно. Сами пропеллеры положили в приятный на ощупь фирменный чехольчик. Пропеллеры по размеру чуть другой формы, Пластик, по ощущениям, немного плотнее оригинала. Думаю, будет более устойчив к повреждениям. Также на пропеллерах написаны размеры. Это диаметр и шаг винта. У оригинала это 53.32, у Master Aircrew 53.33. Кстати, можно не переживать, что вы неправильно оденете их на дрона. Они встают только на свои места. Спасибо им за это. Оригиналы сделаны точно по такому же принципу. На сайте и в инструкции сказано, что нужно сделать некоторые изменения базовых настроек самого дрона. Давайте как раз таки этим и займемся. Подключаемся к дрону, заходим в программу DJI GO 4, жмем в верхнем правом углу кнопку настроек. Заходим в меню и выбираем верхний раздел, где нарисован дрон. Спускаемся вниз и жмем Advanced Settings. В открывшемся меню жмем Gain. И здесь вводим нужные значения, указанные в инструкции. По оси Pitch 85 и по оси Yav 95. Ну вот и все настройки. Давайте перейдем к тесту звука и посмотрим, чем они отличаются от стандартных пропеллеров. Ну, полетели? Ну давайте я выскажу свое мнение. Пропы не настолько тише, насколько имеет другую тональность звука. Наши новые пропеллеры звучат на полтора тона ниже оригиналов. Как раз таки за счет этого звук нашего дрона смешивается с окружающими шумами, потому и создается впечатление, что они тише, особенно когда дело касается полета в городе. Особенно на высоте. По поводу длительности полета. Как посчитать эту лишнюю минуту полета, при каких условиях, я не знаю. Я заметил, что я начал летать ниже, потому что дрона не слышно и меня все устраивает. Может быть это главный секрет длительности полета. И не стоит забывать, что следуя инструкции, мы слегка душим настройки нашего квадра. И за счет этого он тоже может летать чуточку дольше. Напишите в комментариях, как сами-то думаете. Заодно поставьте лайк, если обзор понравился. Так что основным плюсом этих пропеллеров для меня является действительно их условная бесшумность. Основным минусом это, конечно же, цена. Доставка в Россию стоит почти как комплект пропеллеров, но если вы очень хотите их купить, то по запросу скину ссылку на беседу в телеграме, где мы вместе экономим на доставке этих пропеллеров. В общем, делайте выводы, пишите в комментариях, что вы думаете о них. И спасибо, что посмотрели видео до конца, обязательно подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Пока!